Озвучено не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Мастер, я надеялся на вызов. Мне еще многое предстоит узнать. Стремление учиться — это не то же самое, что учиться. Я не упущу этот шанс. Хорошо, я сражусь с одним из своих самых лучших учеников. Так и ты, мастер. Хорошо сказано, Генджи. На этот раз меняясь преимущество, мастер. Самоуверенность. Хрупкий щит. У мастера еще есть несколько трюков в руках. Готов к превосходству. Энергия сейчас проходит через меня, чтобы сражаться с тобой. Ну вот и настал момент. Насладиться тишиной. Наверное, всего лишь на миг.